Привет! Добро пожаловать на канал Ярик Кислов. Сегодня у меня будет обзор всякой дичи с Алиэкспресс. Погнали! Вы уже, возможно, видели два видео моих предыдущих. Это были такие, не суть важные, авантюрки. Так я пробовал открывать свой канал. Далее же, наверное, пойдут более такие нормальные разговорные ролики, более длинные, содержащие хоть какой-то смысл. Я только начинаю, буду что-то пробовать, экспериментировать. Будет очень много разных рубрик, надеюсь, что получится. А сейчас приступим непосредственно к делу. Начну, пожалуй, с того, что мое знакомство с Алиэкспресс началось 11 ноября 2019 года, когда было полно рекламы про большую распродажу. Я решил, почему бы не попробовать. И первые мои партии заказов были вот эти три вещи. Сейчас пойдем по порядку. Первая вещь это вот такой вот игрушечный металлический биткоин. Он стоил 26 центов, если что на экране будет появляться фотографии всех заказов. И также в описании оставлю на них ссылки. Это, в принципе, такая неплохая классная монетка в защитной капсуле. Там была версия без нее, она стоила немного дешевле. Но я решил взять в ней. Вот такая вот приятная монетка. Блестит, приятный цвет. В общем-то, вот. Второй мой и самый крупный заказ был вот этот вот замечательный статив с Bluetooth-кнопкой. Я его по сей день использую для съемок, для селфи. Это очень удобная, хорошая вещь. Вот здесь вот, вот такая, Это немного, блин, неудобно снимать. Я держу его в руки, но дальше буду использовать непосредственно его. Его можно вот так вот ставить. Здесь выдвигаются... Держатель для телефона, он соответственно растягивается, телефон вставляется и вот так съемка. Он может гнуться соответственно вот так, вот так, может выезжать, так сейчас, может вот так вот выезжать, имеет очень хорошую солидную длину для съемки это в принципе достаточно. Вот такая палка, не умещается даже в кадр. Итак, здесь есть съемная Bluetooth-кнопка, которую можно использовать, если ты поставил статив и нажимаешь, он снимает, все хорошо. Она подключается к телефону и загорается синеньким. Вот, все хорошо работает. Теперь я использую этот штатив, наконец-то руки полностью свободны, и последняя, третья вещь была из одной партии заказов, то есть я как бы, у меня было несколько партий заказов по несколько вещей, это была последняя, вот такая вот очень интересный брелочек-фотоаппарат, он имеет непосредственно функцию фотоаппарата, вот здесь нажимаешь на кнопку, и он так вот снимает, забавно, прикольно, издает звуки, если зажать, то будет что-то типа фотографии, там папарацци и все дела Как беделушка, нормально Я заказываю вещи, как бы, не особо дорогие Просто так поиграться нет особо смысла тратиться То есть это просто для того, чтобы было Следующим моим заказом был розовый ремешок, его сейчас нет в обзоре, ну могу сказать так, это дешевое говно, я его заказывал для сестры, но он в итоге не пригодился, просто как бы для информации. Следующая партия заказов была самый крупный. я решил заказать сразу 5 вещей, ну начнем пожалуй вот с этого мини лабиринта, он пришел ко мне не сразу, я его ждал долго, но тем не менее он прикольный, за своих денег стоит. Следующим моим заказом была вот такая желтая подставка, заказывала ее, опять же, таки моя сестра. Она очень хорошая, выполнена неплохо, из своих денег, что-то вроде 45 рублей стоит. Она функцию прекрасно выполняет, можно ставить телефон, регулирует, соответственно, высоту наклона, и она, он прекрасно держится, можно смотреть фильмы, YouTube. И вот так вот она компактно складывается. Хорошая, полезная вещь. Следующие два заказа я, пожалуй, соберу в пару. Это две такие прикольные ручки. Одна из них в форме штангенциркуля, вот такой. Здесь имеется подвижный элемент. Ее, в принципе, можно использовать как линейку. Не сказать, что особо точную, но, в принципе, как поиграться опять, тоже нормально. Вот такая ручка выдвигается, единственный, пожалуй, недостаток то, что вот эта вот штука может съехать и где-нибудь потеряться, но это не суть важно, если с ручкой обращаться нормально, она держится, в принципе, крепко, не спадает. Я ее уже полностью исписал, потому что я много пишу, ручка хорошая, пишет мягко, шариковая, в общем-то сказать особо нечего. Ну и вторая ручка, это вот такая в форме патрона, она тоже прикольная, открывается, и также ее можно открутить, увидеть содержимое. Всё. Здесь такой достаточно малый стержень, поэтому ее хватило ненадолго, но писала она тоже неплохо, и внутри здесь просто пустота. пустота. Но тем не менее, выполнена она тоже хорошо, вот, хорошая ручка. Следующая достаточно маленькая вещь, это вот такой вот маленький ОТГ переходник он нужен для того, чтобы USB Type-A, ну, в основном, конечно, это флешка, использовать на микро-USB, то есть, подключать к телефону, планшету, просто переходник. Для этого у меня был такой вот фирменный переходник от Asus, я им пользовал, но единственное, то, что здесь вот такой вот провод, и он больших габаритов, но тем и на самом-то деле, как был у меня этот переходник, так и остался. Потому что этот, я честно говоря, слабо доволен. Сейчас покажу на сравнении. То есть вот обычная флешка, Type-A, USB Type-A. И работает она вот с этим переходником нормально. Раньше я так и загружала какие-нибудь фотографии, файлы с телефона. И также микро USB нормального размера, то есть все втыкается в работу. Что касается этого переходника за 18 рублей, это совершенно жалкая дичь. Я пожалел, что отдал за нее деньги. В целом-то она работает, но. Сейчас просто покажу сравнение. микро USB, сейчас, фокус. Сам модуль. Вот у нормальной micro USB у него вот такие крюки, за счет чего он держится в телефоне, контакты нормально примыкают. Здесь же вместо них. Просто какие-то странные непонятные бугорки. Она очень слабо держится в порту, и на телефоне у меня ее использовать не получается. Получается только на планшете, если ее прям сильно давить, привыкать. И опять же, таки, флешка она вставляется не так глубоко и не так надежно держится. Но за 18 рублей в принципе, не жалко, просто пусть для красоты будет такая штука. Ну, могу сказать, в оправдании она, в принципе, прикольная, минималистичная, пластик приятный. То есть иметь такой в кармане удобно в крайнем случае. И последние два заказа на сегодня, в общем-то, все последние мои заказы, они прибыли ко мне буквально сегодня. Это такие два фокуса, ну не сказать, что два фокуса, скорее вот это фокус, а это головоломка. Сейчас пойдем по порядку. Начну я вот с этой интересной вещи. Это такой классический, наверное, фокус Кадзероуп. Я до этого уже видел его, но в более, так сказать, профессиональном исполнении. Здесь же очередная китайская дичь за 30 рублей. В общем, работает это так. Вот мы имеем веревку, все она цельная. И сейчас будет внимание магия, Я ее разрежу. Тогда... Да, выглядит эффектно. Кажется, что мы разрезали веревку и все ее не вернуть, но типа так, колдуем, вау, вау. И она вставляется обратно. И вот так вот вытаскивается. Дело в том, что <с meditator> эта незамысловатая конструкция. Здесь есть фейковые просто кусочки веревок, и думаю, это и так понятно, которые как бы выезжают на месте. Вот этих. И кажется то, что они соединены. А вот эта веревка тем временем проходит вот здесь, вот по каналу и остается абсолютно цельной. В целом вещь неплохая. Ну, правда, единственное, чем не бест, это кривая отливка, вот этот глянцевый китайский пластик. И самое, пожалуй, неудобное, это вставлять эту веревку обратно. То есть ее как-то приходится толкать и не особо... Это получается, единственное, приходится помогать вот так вот карандашом, то есть ее подтягивать, но ну, из-за этого она может испортиться, но так тоже поиграть, там удивить друзей на один раз тоже, в принципе, пойдет. И вторая вещь, которая у меня больше порадовала, это вот такая вот фокус-головоломка, две палочки, ой, сейчас я забыл их рассоединить. Это вот такие две палочки, они являются аналогом головоломки Драконий Амулет или что-то наподобие такого от Хана Яма. Я вообще смотрю канал Евгения Бондаренко, увлекаюсь головоломками. И, кстати, в следующем видео будет обзор и сборка моей коллекции головоломок тоже. В общем, не пропустите, так сказать. И это является тоже, по сути, головоломкой. Здесь мы имеем вот такие вот... Ой, две палочки. Сейчас чуть не раскрыл секрет. Которые вот, как бы, по отдельности. И мы их вот так вот скрепляем. Немного трясём. И разъединить... И они уже как бы соединились. Разъединить их реально сложно. Я как не стараюсь. У меня это не получается. Все дело в том... Ну, секрет достаточно. Просто внутри там штырьки. И как бы, когда... Головоломка находится в любом положении они ее содвигают если мы сделаем вот сделаем вот так то вы вылезет четыре сверху и закроет проход вот это и соответственно вот здесь вот так же. если же перевернем то другой штырек уже вылезет и тоже не дашь нашей головки пройти решить ее достаточно просто загадка задача наша в том чтобы два штырька убрать одновременно и сделать это можно с помощью центробежной силы то есть мы её просто вот так вот крутим штырьки вы заезжают обратно и она разъединяется непосредственно вот эти штырьки то есть мы наклоняем и они выезжают тем самым блокируют. но если мы раскрутим посильнее то стирки соответственно уедут вот такие тоже две прикольные штуки выполнены качественно такой не глянцевый а как сказать soft touch наверное пластик тоже в принципе неплохая вещь за свои деньги ну а на этом все. спасибо за просмотр, буду стараться делать много рубрик, много интересного выкладывать и как-то стараться развивать свой канал. Это чисто такой эксперимент, я не претендую на миллионы подписчиков, но возможно из этого что-то да и получится, буду делать стараться прикольный контент. В общем, спасибо, ждите видео про головоломки.